Mm-hmm. Я помню, мы хотели отправиться на планету, известную как Керан. Что ж, как я и предполагал, вы не совсем умеете обращаться с машиной времени. Я думаю, вы глубоко заблуждаетесь, так как Таргис переносит меня туда, где происходят какие-либо неприятности. Ну-ну, и какая же в этом безобидном местечке опасность? А сейчас мы это и выясним. и вынуждена отправить вас домой после данного путешествия. Это опасно. Ты да вообще, мне бы не хотелось брать такую ответственность. Тем более, я уже потерял. Церковь для себя Я вас понимаю, но я знаю многое о ваших, да и о других врагов и вселенных. Я мог быть полезен. Прости, док, но я решил. Что ж, наверное, так будет лучше. Уходите, я вас прикрою! Что тут делать, я бежал Снежилетский. Потом Галифрая не хватило. И вы ищите новую планету, чтобы уничтожить ее? Раса Даликов подружилась с расой человек. Далики помогают людям. Что? Убирайтесь! И не говорите чушь! Мы вечные спасители человечества. Убищя! Убирайтесь! Убирайтесь! Доктор, послушайте, я понимаю, вы сейчас в недоумении, как и я, но, пожалуйста, этими криками вы ничего не решите. Да, простите, Рок, я вправду вышла из себя. Но нам нужно найти Далько. Да, простите. И выяснить, какого черта здесь происходит. Хорошо, хорошо. Только не кричите и не говорите, Лёж. Хорошо, хорошо. Еще раз повторяю, хватит мне лгать. Вы думали, я настолько глуп, что вы затеяли жалкие, бесчувственные, живые, паршивые, безрассудные спасибо. Доктор, позвольте я еще раз о Что ж, удачи. Добрый день, меня зовут доктор Евгений. Просите за поведение моего друга, ведь сегодня совсем тоже любовь. Я все слышу. Таллики всегда прощают людей. Во-первых, я не человек. А во-вторых... пожалуйста, по этой стороны. Давай, если у меня не получится, я доверю тебе. И Слишком ты ж мы оптимистичен. Мы уже ж не друг. В этом силы. Мы скоро и сами это поймете. Продолжим. А, мы не местные, но с другой стороны. Таллики проживают нам всех в 197 независимых странах этого мира. А, совершенно недавно вы прибыли сюда. <свят> так вот, вы роботы известные как Даль. Что делать, на земле? Мы прибыли на Землю, чтобы защищать людей от угрозы других рас. Мы владеем практически всеми компаниями, производствами, промышленностями в этом мире. Далики все валют, желают людям добра. Далики вечные спасители чел. Что вы собираетесь делать в будущем? Оберегать людей и делать их мир лучше! Вы врете! Ну, надо отойти. Я слышу. Да. Но ведь возможно, что это правда. Евгений, чуть чушь. Неужели вы им не доверяете? Нет, вы Возможно, что это новые дарки, которые не вовремя не И это не временно. Добрый. Далекий Добрый? Да, добрый? Вы не слов, как вода, понимаешь? Добрый. Сейчас я тебе докажу. Постойте. Эй, Далик Спаситель, как вас называют? Хотя мне все равно, просто знайте. Я доктор, и я ваш вечный враг. Отрицательно о вашем спасителе. Да, может вы пытаетесь казаться спасателями человечества, но я вас вижу насквозь, и вам меня не победить. Ваша попытка вновь неудачна. Объяснить! Я, я вы все объясню. Я доктор. Ведь тебе Лиссета Галифрей, ничего не напоминает. Да, мы ее что то, но я, я ваша становительная, я ваша преграда. Я доктор. Обнаружен главный урок, Даликов, обнаружен, доктор! Делайте. Я доказала, что нарки не могут быть добрыми. Пока они живут. Но... что способы? Ладно. Сейчас нужно выяснить, чего хотят дать. Спасателей. Должен его подавить да. на концерт. который состоится через 13 минут. Там даньки начнут вода. Уверен. Доктор, тут бесплатный затчетный бутерброды. Оцени. для удобства. Дарики. снова придумывают что-то новое. Вы встречались с ними помимо военного времени? В этом воплощении пару раз. А в прошлом были ожесточенные бои. Я тогда, как и все победители времени, разжил уничтожать их снова и снова. Но сейчас я понял, что это бессмысленно и глупо. Сочувствую. Здравствуйте, Здравствуйте, данные и господа, господа, господа! Сегодня мы отмечаем ровно трехмесячное образование Дарни и Спасителя. Ну а перед началом шоу, я хочу передать слово Даре, который совершил замечательный поступок. Встречайте! Выживший с того переворота... А, это их родная планета, там не осталось ни одного Далика, но он, как я понимаю, выжил. А... Что же произошло тут с Карл? Эээ, а... история. Это связано с едением Далика, которого я уничтожу. Ну, я же говорил. Сейчас нам нужно действовать быстро, потому что, кажется, я начинаю понимать вандаликов. Покажи. Эй, вы меня ищите? Обнаружен доктор. Требуется подкрепление на указанный сигнал. Тише. Мое оружие пока не активно. Ты не можешь отправлять сигнал СОС для безопасности вашего плана. Теперь поведай мне о нем. Далеки не раскрывают свои планы врагам. Возможно. Но тебе придется. Иначе вы все погибнете. Далеки не боятся смерти. Ты меня не понял. Погибните все. Ваша раса будет на грани уничтожения. Или ты мне расскажешь, и я подумаю о вашем будущем. Он тебе ничего не расскажет. Что? Кто здесь? Мы не навредим тебе. Я не могу вам доверять. Сейчас все верят Даликам. Не все. <пытcha> <пытcha> <пытcha> <пытcha> в следующий раз предупреждайте. Мое имя Глеб, и я один из штонов отряда протестантов в фонд Далик. Доктор, приятно ну, познакомиться. Я наблюдал за вами с парка, и как я понял, вы уже встречались с Даликами. Да. Было пару раз. С вами был еще один человек. <звы> <звы> он отошел. А вот и он. Добрый день. Женя, познакомься, Глеб. Нам круто повезло, что есть, как сказать, протестанты, которые против дариков. Да. Но я бы хотел задать вопрос, откуда у вас способность к гипнозу? Как вы заметили. На мне специальные противозвуковые очки, способные не пропускать эффект гипноза и подобное. Маска, защищающая от вредных газов. А также они защищают нашу личность и базу данных, так как мы в розыске. Что ж, думаю, вам можно рассказать. Вы с Евгением как и из этого мира. На самом деле, нам больше тысячи лет, а выглядим мы 14. Так вы тоже марсианин? Нет, мы не с Марса. Могу ли я вам доверять? Если хотите выжить... Следуйте за мной. Реки завладели самыми крупными атомными электростанциями в 197 независимых стран планеты Земля. Усилить поезд доктора, запустить главный датчик на передач. Равно через 15 часов план под названием Второй Скара будет успешно завершён. Подчиняюсь. Заставить людей искать доктора, отправить отряд на поиск, усилить защиту главного центра. Процесс не должен быть остановлен. А, я так и не понял, куда мы идем? В наш секретный лагерь в населенных пунктах очень опасно. Но мы нашли прекрасное место, где можно скрыться от далеков. Неплохо так вы спрятались. Мы пришли. Чего? Вот наше укрытие. Оно находится в несколько десятках метров ниже от уровня моря. Здесь планировался развиваться карьер. Но как появились эти роботы, про него забыли так как они принесли кучу полезных ископаемых. И теперь нам приходится жить, как первобытные люди, спать в палатках, готовить еду на кострах. А такие разведчики, как я, ходят в города и собирают провизию, материалы, ружья и тому подобное. Кайф. А -а, и долго вы так живете? Практически сразу же, как появились далеки. Все это устроил наш управляющий. Что ж, идем. Вы должны с ней поговорить. Поживее, поживее. Так, с этим Крозом. Дельта, на разведку. Мисс Виктория Романовна. Глеб, вы вернулись? Как прошла разведка? Все по-прежнему, но я нашел нужных нам людей. Прошу принять. Здравствуйте, меня зовут Титова Виктория Александровна. Но я больше люблю, когда меня называют Виктория. Я управляющая данной группы протестант. Как я поняла, ты тоже борцы с Дариками? Что? Нет-нет, вы, кажется, ошиблись. Мои имя Виктория очень похожи на... Простите за нескромный вопрос, но в вашем роду есть кто-то, кто очень сильно похож на вас. Можно так сказать. Я практически всеми чертами похожа на своих предков. А если бы точнее, то Натитова Юлия Таллинга. Но она звала себя Агнесой. Она была очень уникальным человеком в те годы. Я так и думала. Я тоже знаю такую отважную личность, как Титову Юду. Что ж, добро пожаловать на наш лагерь. Прошу за мной. Прошу. Итак... Простите меня за этот резкий вопрос, вы... Да, мы с другой планеты, но прошу вас, не надо так переживать. Мы здесь вам не враги, мы чтобы помочь вам, слышите? Да-да, вы простите нас, просто непривычно. Одни марсиане пытаются нас убить, другие пытаются спасти. В этом хаосе сейчас ничего не понятно. понимаю, это трудное спитание людей, и да, мы не с Марса. Да, да, когда он скатился вообще смешно было, а когда он упал... Кто здесь? Покажись! Ты иди туда, а я пойду туда. Выходите и покажитесь. Эта зона охраняется. Любой нарушитель приговаривается к наказанию. Виктор! Виктор! Все в порядке! Не теряешь, не гидазу, а быть Вы, наверное, удивлены, почему в наших рядах только 14-16-летние подростки. На самом деле большинство людей, а это почти все взрослые, доверяют далекам или заложникам, как мои родители. Мне очень жаль, Виктория. Вы наша последняя надежда, так как обычными методами их не победить. Обещаю! Мы сделаем все возможное и невозможное. Я все хотел спросить, почему вы, доктор, с планеты Галифрея, которая находится за миллион световых миль, на Земле помогаете нам? Потому что я первый живот. на Галифрея была война времени. Далеки атаковали нашу планету. Она длилась восемьсот лет, я был вынужден заморозить Калифрей. Узырь времени. Они все погибли. В одно мгновенье. Простите, я не хотела затронуть ваши чувства. Что ж, есть у вас какие-то предположения по поводу войны с Даликами? Да, конечно. Идем сюда. Виктория, а почему вы все протестанты в какой-то странной одежде, не в военной форме, да и многие даже одинаковы? Перед тем, как я основала этот лагерь, я приказала всем грабить магазины и искать любую одежду, чтобы скрывать от дальков. Но так уж вышло, что она одинаковая, и их порой сложно не отличить. Что ж, Виктория. Он очень умный предводитель. У вас очень продуманные решения. Протестанты не ошиблись в вашем выборе. Спасибо. Итак. Далики! Далики! Среди нас оказался предатель! Он выдал местоположение вашей! Далики, мармари! Виктория, это глухой номер! Обычными автоматами не остановить Дариков! Что же делать? Все группы, быстрое распределение по позициям! Виктория, возьмите лучший отряд! Они пойдут с нами по подземному тоннелю, главному, сектору, далекам. А остальным прикажите разбегаться, бросить базу и прятаться. Хорошо. Отряд ДТ-2, отправляйтесь в указанные координаты. Все остальные, уходите, бросайте базу, спасайте свои жизни. Бегите в укрытые места. Yeah. Oh. Все люди верят далекам. Далеки выполнили свой долг. Теперь остались последние этапы. Занять позиции на всей планете, начать атаку и завершить план вторую скоро. Далеки вечные пираты человечества. Нет, Евгений, времени нет, Далеки точно перешли уже к финальным стадиям, мне ведь нельзя! Мисс Виктория Романовна. Я вас слушаю. Я, конечно, понимаю, вы хотите как лучше, собрали всех протестантов, пытались подумать хороший план, но я не вижу ни одного преимущества на нашей стороне, мы тащимся не пойми куда, а вы не задумывались, что это берет в один конец? Все беззащитные дети погибли на поле, не увидав ничего, кроме страданий. Я считаю, что нам нужно сдаться далеко и сохранить жизнь. Что? Да, да, вы не ослышались. Это будет лучше, чем просто скитаться и искать способы победы. Лучше подбирайте выражение. Вы сейчас оскорбили не только нас, но и всех тех, кто погиб. В надежде победить Далеко. Доктор! Да-да! Сколько нам еще идти? 4 метра 50 сантиметров. Кто хочет избавиться от зависимости далеков, прошу стражаться за нее и пройти в тоннель. Виктория, это было потрясно! Блестяще! Нет, золотые! Нет, бриллиантовые слова! Цитадель. Это та громадина, которая стоит в центре города. Ха, не думал, что в таком маленьком городе будут ставить целые цитадели. Да, удалеки пойдут на все, чтобы совершить задуманные. И знаешь, эта цитадель напомнила мне нашу, Калифрескут. О да, помню, держу шумный район, когда она стояла днем и ночью. Веками и ни одной крупинки не было потеряно. что-то я не о том думала. Лучше ускорились. Так, ну, Соль, я понимаю. Диктор отвечает директор питания. Ну, чего? Эти тоннели, что-то напоминают. Вы видели что-то подобное? Да, возможно, ах, хотя не, не помню. Ребят, тут кто-то есть. Боже мой! О чёрт, я знал, я знал, что кто-то еще жив. Рядовой, не стоит. Не стоит? Я устал от ваших недоверчивых мыслей. Эти погибли на вашей совести. Вы не помогли им, не сказали отступать или что-то подобное. Вы не отдали приказ. А теперь, когда объявляется выживший, вы снова не верите. Рядовой. Нет, с хватит этих капризов. Зашло в подземном секторе два протестанты уничтожить! Среди них замечен доктор! Доктор Шиф! Привезти доктора в главный центр! Это все из-за меня! Не стоило создавать этот чертовский лагерь! Эй, запомни, ты не мегалазм! Моя вина! Правильно говорим на Замолчи! Пусти. Просто никогда! Никогда больше не верите глупости! Мы спасем вашу планету! Мы избавимся от дарьков! Просто доверься мне! <свяк> <свяк> Куда вы меня тащите? Перерабатывать грома людей? Нет! Задача была устроить угрозу на земле! Теперь она выполнена! И далекам никто не мешает! Начать атаку! Почему? Почему вы просто не можете отправиться на свою чертову планету? Зачем вам нужна эта несчастная земля? Когда было уничтожено далеки, I Передная ваша марионетка? О да!